Нет, это мой первый раз на, на этом форуме. А, мне очень понравилось и очень хорошо организовано. Расскажите, пожалуйста, ваше впечатление о, о Казанском федеральном университете. Вы здесь не только первый раз. А мне, на самом деле, как только я сел в такси из аэропорта, мне показалось все очень подозрительным, потому что хорошие очень дороги, очень чисто. В общем, Казань производит очень хорошее впечатление, какое-то даже необычное с точки зрения российского города. Да. Вот да. А вы согласны? Согласна. Да. То, а, то есть именно федеральном федерального вот пока именно каких-то научных открытиях, не знаю, может быть, вы что База какая есть уже в Казанском федеральном университете? Я, я слышал очень хорошие слова от своих коллег по поводу Казанского университета и по поводу Иннополиса. А, но детально я не очень, не, не очень хорошо знаком с конкретными исследованиями, которые у вас а, проводятся. Но я знаю, что в Казанском университете что-то изучали по моей книжке, как был какой-то курс, связанный с моей книжкой, но я не знаю деталей, потому что не я это делала, А мои, мои студенты. А можно себе предполагать, какая сейчас наука а больше всего нуждается именно в молодых а, ученых? Но наука всегда нуждается в молодых ученых, И без этого никак нельзя, поэтому у меня в лаборатории исключительно молодые ученые, за исключением меня и ру а, заместителя руководителя. По-моему, у нас двое всего лишь старше 30 лет, mm -hmm. а, и... но меньше, значительно меньше 30-50 сорока. А какая область сейчас больше всего нуждается в каких-то новых открытиях, например, для медицина? Я могу сказать только про свою область. Это будет а, вычислительная биология или а, биоинформатика. И в этой области происходит революция сейчас, потому что будущее медицины фактически зависит от того, а, от этой области. А планируем мы наверняка в будущем какое-то сотрудничество с Казанским федеральным университетом? С удовольствием, если будут какие-то предложения, конечно. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.